Ну а теперь, давайте, мы проведем тест, очень простой, да, кто-то из вас принес какие-то продукты, ну давайте, покажем, посмотрим, потому что, смотрите, в этой жизни, да, нужно доверять, в первую очередь, себе, по крайней мере, да, своему телу, и самое простое, что ваше тело, да, если оно чему-то радуется, оно становится сильнее, и если что-то вашему телу вредно, то поверьте, как бы вы не душили, как бы вы не говорили, да? Но дело слабнее. Смотрите, да? Вот как бы Андрей. Андрей. Андрей, будьте добры, пальчики зажмите в колечко. Вот так, тоже не кидал, да? Чтобы держать эту папа. Жена сколько сигарется. Смотрите, да? Крепкий, сильный мужчина. Видно? Я даже у тупость. Видите, раз? Да? Ну сейчас попросим Андрея, да, твоя виница ваша. А то мои, да, Вот хороший, да, смотрите. Мечта. Понимаете, даете мужчине дадим мечту. Выжимайте свои пальчики. Будете нажимать, будете нажимать, не будете нет, сжимайте пальцы, по-настоящему, по-честному. И вот представьте, вам дарет такой мужчинка, да, вы ему прошу прощения, салатика мечтой завалите, а вечером в постели там мечты не будет. Вот как Составич сказал, побежит куда-нибудь в аптеку и что-нибудь для себя для этого будет делать, да? У кого в холодильниках есть вот такой продукт?